Шалом, друзья! Сегодня у меня в гостях Анатолий Эмма. Анатолий – служитель из миссии «Еврей за Иисуса». Он любезно согласился ответить мне на мои вопросы. Вопросов у меня будет несколько. С чего начиналось твое служение э, евреям? И почему важно служить еврейскому народу? Спасибо за вопрос. Всем дорогим друзьям, которые нас смотрят «Шалом» и «Благословений». Большое спасибо за эти замечательные два вопроса. Касательно того, как я попал в еврейское служение. Я начну с того, что если открыть учебник зоологии за шестой класс, там есть история жизни слонов. Угу. Ты можешь удивиться и подумать, о чем здесь вообще речь. При чем здесь, при чем здесь слоны да, и евреи. И сразу хочу сказать нашим дорогим телезрителям, которые смотрят этот ролик. Слоны и евреи это совершенно две разные субстанции. Так вот, э, написано что слониха носит своего ребеночка 20 месяцев. Знаешь, иногда для того, чтобы начать что-то делать для Бога, надо это выносить, надо это родить. Вот я свой приход в еврейское служение э, отождествляю с тем, как будто слониха носит своего слоненка, свой плод. В действительности прошло достаточно много времени, пока я начал служить еврейскому народу. Я уверовал в девяносто третьем году. Впервые я попал на еврейское мессианское служение в 1994 году. Меня это очень удивило, что столько евреев верят в Иешуа. значит я не один, потому что в то время, в 1993 году, мне казалось, что я один еврей, который верит в Иешуа. И кто-то этих 70 человек собрал и привел, и они поют песни, молятся, читают Новый Завет и верят в Иисуса, в Иешуа так же, как я. На меня это произвело громадное впечатление, но дальше этого двигаться я не захотел. Хотя тогда Божий Дух начал работать с моим сердцем, как бы так нежно касаясь меня и говоря, а не хочешь ли ты делать то же самое для своего народа, что делают люди, которые стоят впереди у кафедры? Конечно же, я не хотел. Я жил совершенно другими грезами, у меня были совершенно другие мечтания, свое служение Богу я представлял совершенно вообще в других красках. да. Прошло время. В пятом году меня встретило служение еврея за Иисуса и предложило мне поехать на Московскую евангелизационную кампанию. Что такое служение еврея за Иисуса, что такое кампания евреев за Иисуса? Это очень тяжелый физический и духовный труд. Если положить на чашу весов слово физический и духовный, они будут, они будут поровну. Потому что 12 часов в день тебе надо быть на улице и благовествовать Евангелие, общаясь с евреями и неевреями. Есть массу принципов, методов, как все это совершается. Я не буду вдаваться в эти подробности. В 95 году, когда я месяц пробыл на этой компании, я физически устал так, я духовно устал так, я был пустой, что я больше не хотел ничего. Никаких евреев, никакого еврейства, никакого служения. Более того, меня впервые побили тогда на улице и это были скинхеды, которые были очень популярны в России тогда. И я никак не мог понять, за что меня побили. На моей майке было написано «Евреи за Иисуса». Во мне боролось как будто два человека. Один человек говорил – тебя побили за то, что ты еврей и за то, что у тебя написано «Евреи за Иисуса». Это скинхеда вывела из себя. Другой человек садился напротив этого человека и говорил – тебя побили за то, что у тебя на майке написано «Иисус». И ты веришь в Иисуса. Я боролся. В конце концов я сдался и решил – я не хочу иметь дело с еврейским служением я не хочу так тяжело трудиться и работать для своего еврейского народа моя духовная карьера в церкви продвигалась очень хорошо я стал лидером прославления стал молодежным пастором с разных сторон мне поступали предложения именно от еврейских служений ты должен ты можешь господь призывает призывайте служить своему народу я всячески отнекивался в конце концов После того, как этот слон уже должен был появиться на свет, это было в девяносто девятом году, пропуская массу различных историй, которые произошли со мной за все эти годы, один служитель встретил меня и сказал, я должен был его встречать, он приехал в Одессу, он американский еврей, и когда я встречал его с автобуса, я взял его чемодан, он пристально посмотрел на меня и, как я понимаю, дал мне пророчество. Он мне сказал, ты будешь служить своему народу. А я подумал, как Сара подумала на тех путников, которые пришли к Авраму, рассмеялась внутри самой себя. Я также внутри рассмеялся и подумал, какая чушь, он просто мессианский еврей и хочет, чтобы я тоже служил своему народу. В конце концов, меня встретил другой служитель и предложил мне служить своему народу. суммируя все те обращения Господне, как гордый, эгоистический, еврейский человек, я сказал Богу, Господи, я иду молиться. Тебе на три дня и поститься пред тобой Три дня, чтобы ты ответил мне в конце концов Столько лет Я тебе нужен, чтобы служить евреям Или я тебе не нужен Через полтора дня Господь ответил Ты мне нужен, я хочу, чтобы ты начал свое служение моему еврейскому народу Быстро Быстро Господь ответил мне Но проблема это не в Господе Проблема это в моем гордом, эгоистическом И закрытом сердце И в моих гордых и закрытых мозгах Что на протяжении пяти-шести лет Рождался этот слон Который никак не мог родиться но в 1999 году он родился, и я приступил к полноценному и полновременному служению своему народу. Ну, так, коротко, в маленьких красках. Очень интересная история. Но ответьте все-таки, почему, почему так важно служить еврейскому народу? В чем сама важность? Мы столько говорим о евреях и о еврействе, что я вспомнил мотив из песни Аркадия, Аркадия Северного, где он пел «Евреи, евреи, кругом одни». Евреи. Этот самый вопрос когда-то задали моему товарищу, который тогда был пастор и сейчас пастор, и он не зная, что ответить, он сказал так. Вы знаете, почему важно служить евреям? Потому что евреи тоже люди. Это был исчерпывающий ответ. Евреи действительно люди, но мы как люди верующие. Строим основания своего служения на Библии, на Священном Писании, конечно же, потому что чтение Библии, понимание Библии дает человеку веру, и если человек имеет веру, он может приступить к служению. Если человек веры не имеет, ему вообще в каком-либо служении тяжело двигаться, тем более в таком тяжелом и, я бы сказал, оппозиционном служении, как служение евреям. А если мы откроем Священное Описание, мы увидим, я буквально несколько вот таких пассажей зачитаю, мы увидим слова, например, э, пророка Исаия, 40 глава, 1 стих. Пророк Исаия обращается и говорит о евреях следующее. «Утешайте, утешайте, народ мой, говорит Господь Бог ваш, говорите к сердцу Иерусалим, возвещайте ему, что исполнилось время борьбы, что за неправду его сделано удовлетворение, потому что он от руки». Господа принял вдвое за все грехи свои. Мы видим, что пророк Исаия говорит о служении своему народу. Он говорит, утешайте мой народ. Он нуждается в утешении. На протяжении всей истории еврейского народа евреи получали массу обличений. Евреи получали массу гонений, обличения от Господа. Они получали массу неприязни со стороны других народов. И пророк Исаия говорит, утешайте народ мой. В 9 стихе он выражает интересную мысль. Он говорит, взойди на гору, благовествующий Сион, и скажи городам Иудинам". в этой же главе 40, вот Бог ваш. То есть исая призывает говорить городам Иудинам образно, это города, где живут евреи, сказать, что есть Бог. И если мы возвращаемся к первому пассажу, к первому стиху, сказать так о Боге, чтобы это утешило Израиль, чтобы это утешило еврейский народ. Сказать так о Боге, чтобы наш народ понял, что за грехи есть искупление. Мы, мессианские евреи, мы знаем, что за грехи есть искупление. Это наш Господь и Спаситель Иешуа. Дальше, если мы читаем апостола Павла, 9-10 глава к римлянам и строим свою веру на этих кусках Библии, мы видим, что Павел спишет свое обращение к римлянам, к итальянцам, к рогам евреев. Потому что э, евреи тогда находились под оккупацией Римской империи, и он обращается к римлянам о служении, к евреям, говоря им следующее. В 9 главе, например, он говорит, что «Я говорю истину во Христе» с 1 стиха. «Я не лгу, я свидетельствую, и совесть моя свидетельствует мне во Святом Духе, что великая для меня печаль и непрестанное мучение моему сердцу. Я желал бы и сам быть отлученным от Христа за моих братьев, родных мне по плоти, то есть израильтян». Он говорит такие важные и весомые вещи. Я готов потерять Христа. Только чтобы мои братья израильтяне познали Его. Неужели это не толкает нас служить еврейскому народу? Неужели это хоть что-либо не толкает нас делать для Израиля? Многие люди могут сказать, я не призван, это не мое служение, это не мое призвание. Молись хотя бы за еврейский народ, во спасение еврейского народа по всему лицу земли. Жертвуй для спасения еврейского народа по всему лицу земли. Не только здесь в Израиле, но евреи проживают по всему миру. В Израиле живет 7,5 миллионов евреев, по всему миру живет еще 13 миллионов евреев. Потому что Павел говорит, я говорю истину, я желал быть отлученным от Христа за братьев, которые родные мне по плоти, это израильтяне. В 10 главе он говорит, братья, желание моего сердца, молитва к Богу об Израиле, во спасение, потому что свидетельствую им, что имеет ревность по Богу, но не по рассуждению. И дальше он рассказывает, что он свидетельствует и о чем он говорит. Эти все моменты, они указывают на почему важно служить да потому что библия говорит о служении еврейскому народу если мы верующие люди читаем библию не подменяем эти места на какие-то свои понимания на какие-то свои толкования не облекаем, как многие верующие облекают и говорят вот эти места написаны были к евреям, но сейчас они написаны уже не к евреям, сейчас они уже и к русским написаны, и слово «израильтянин», и «мой народ». Стоит понимать это как русские, украинцы, белорусы. Ничего против никто русских, белорусов, украинцев не имеет. Благословляем эти народы, любим эти народы. И вместе сотрудничаем и служим Богу с этими народами. Но Павел здесь говорит о евреях. Вот почему важно служить, потому что Библия полна мест. И если бы у нас сейчас был бы какой-то апологетический разговор, я бы открыл бы еще десятки мест, которые говорят о важности служения еврейскому народу. Спасибо большое за ответ. Я думаю, стоит задуматься над этим вопросом и над этим ответом. Спасибо большое. Пожалуйста, всегда рад.